мы рады приветствовать вас на канале геоцентр конец января 2018 года принес в австралию аномальную погоду в штате тасмания где 27 января температура воздуха достигала плюс 32 градуса цельсия неожиданно выпал снег до этого подобный снегопад жители наблюдали 3 декабря 2017 года когда выпало 20 сантиметров осадков в то же время в округе кимберли прошел циклон который принес сильные дожди Порывы ветра достигали скорости 34,7 метра в секунду. В городе Брум только за пять суток выпало 697,2 миллиметров осадков, тогда как январская норма — 158,4 миллиметров, а ежегодное среднее количество выпадающих осадков в Бруме — 598,9 миллиметров. Снег в разгар лета — годовая норма осадков, выпавшая за несколько дней. Климат меняется. И мы не в силах остановить эти изменения. Но что мы можем сделать — это объединиться на основе добра и дружбы. И это возможно лишь на истинной любви, на действительно духовной свободе. В другом случае все будет ужасно. Мы видели миграцию за последние годы всего лишь небольших групп людей. К чему это привело? Столкновение двух культур. Это горе. Для очень многих людей разве не так люди приходят в другую культуру со своей со своими традициями они не понимают друг друга потому что прежде всего они разделены сознанием а если бы они действительно уважали друг друга и действительно любили разве бы они так поступали что одни что другие те бы их не считали беженцами и людей второго сорта а еды уважали тех людей, к которым они пришли. Они пришли в гости, как можно не уважать хозяина, или как можно не уважать гостя. Так опять-таки с одной стороны пришли верующие, они пришли кому? К верующим, другим людям. Те, те верующие, и те верующие. Сюда извините, в кого они верят, раз они себя так ведут. Кому они служат? Это я не прав здесь, задавая простые вопросы. Я понимаю, что можно оспаривать мои слова и много говорить о Боге, но говорить о Боге и жить, Богом это разница огромная, и это правда. И поступать так, как подобает людям духовным, и рассказывать об этом тоже разница огромная. Поэтому все в руках человечества, пока еще есть шанс. этот шанс лишь озвучивается, а вот будет ли он использован или нет, опять-таки зависит от каждого.